Привет! С вами Аня Гром, и сегодняшнее видео я бы хотела посвятить так называемой рубрике «Так». Для тех, кто не знает, что такое «Так», это подборка вопросов на определенную тему. Сегодняшняя тема будет подробнее о нашей группе. В, этой рубрике, в эту рубрику я подобрала 11 вопросов на тему о группе. Начнем. Первый вопрос. Расскажи подробнее о вашей группе. Наша группа – это группа про двух э, девчонок, которые снимают видео о своей жизни, о своих плюсах, о своих минусах и делятся вообще жизнью э, с вами. Второй вопрос. С чего ты решила создать такую группу? А, просто для интереса, вообще посмотреть, как вы отреагируете. Многим интересно узнать что-то из нашей жизни. Третий вопрос. Для чего ты создала группу? Я, созда... я не создавала эту группу, мы создавали с ней, с Яной вместе ее. Я не знаю, как вам это вталдычить, то, что я... не я одна занимаюсь этим, занимается этим также Яна. Но почему-то вы постоянно пишете обращения именно ко мне, вы пишете их личные сообщения, причем как-то анонимно у вас так их получается писать, вы пишете мне на АСКФМ Давайте вы не будете тыкать мне и... Обобщайте меня с Яной. Меня можно обобщать только с Яной. Э -э, опять же, для чего? Э -э, для того, чтобы вы смотрели нашу жизнь. Ну, просто есть такие люди, которым э -э, очень интересно о нашей жизни узнать. Так называемые крыски, которые... которым не о чем просто поговорить, и они начинают обсуждать жизнь. Не зная ее. Так вот, специально для крысок я могу сказать, что вы в своей жизни ничего не добьетесь. Вы так и будете. Вы будете до старости одни, вы будете в старости сидеть э -э на грызть семечки, и будете обсуждать всех. Вы такими же крысками останетесь до своей старости. Какие видео есть у тебя? У меня. Да, этот вопрос уже подходит ко мне, потому что у Яны нету видео. У меня есть видео, наверное, штук 7. Они посвящены коварам на разные песни. Больше видео нету. Ваша группа основана на ЗОЖ или не ЗОЖ? Для тех, кто не знает, что такое ЗОЖ, ЗОЖ – это здоровый образ жизни. Да, наша группа основана на ЗОЖ. Она за ЗОЖ всеми руками, ногами. Мы, ну, мы не курим, мы не пьем, мы не употребляем наркотики, и мы приучаем наших подписчиков этому. Конечно, не физически, а только морально. Ведь ну как бы морально можно надавить на человека сильнее, чем как-то физически. Я не говорю сейчас ни о каких-то набить лицо или там еще что-то. Я говорю вот про так называемые клиники, которые отучают от курения, от алкоголизма и от всяких разных наркотиков. Ведь когда человек лежит может быть, в больнице да, или так, в так называемой клинике, ему не дают никакую моральную помощь. Ему просто вкалывают какие-то там, наверное, дают пилюли, вкалывают какие-то лекарства, и морально с ним никто не разговаривает с ним, никто не общается, и человек от этого не становится каким-то здоровым. То есть ему все-таки нужна какая-то моральная поддержка. И вот своих подписчиков, своих подписчиков прошу прощения, мы призываем как раз таки к здоровому образу жизни. Ведь здоровый образ жизни это не только там не пить, не курить, это радоваться каждому дню. Это просто смотреть на мир, конечно, не в розовых очках, а просто с позитивом относиться ко всему, что происходит у тебя в жизни. Ведь нельзя опускать руки, что не получилось сейчас, получится потом. Нужно ставить цель, добиваться этих целей, преодолевать их. И все будет очень круто. Что за подарки и за что вы их дарите? Подарки, я не скажу, что за подарки, за что мы их дарим. Будут определенные конкурсы, в которых будут выявляться три победителя. Первое место, второе и третье. Подарки будут хорошие. Подарки будут действительно хорошие, дорогостоящие. И в скором времени появится конкурс в нашей группе ВКонтакте. Вот у нас здесь будет. В каком вы классе? Мы... С Яной в восьмом классе, мы заканчиваем восьмой класс, почти закончили уже, нам по 15 лет, и вот. Вы сестры? Если нет, то как познакомились? Мы не сестры, для тех, кто, опять же, есть такие крыски, которые пишут про то, что мы сестры, про то, что всю информацию в группе мы просто выдумали, то, что мы живем вместе, как видите, у меня собственная комната. Я живу одна, то есть, ну, как бы я живу с мамой, с родителями, вот. Но Яна – это просто моя лучшая подруга. Как мы с ней познакомились? Это было, наверное, в шестом, да, классе, она перешла ко мне в класс в шестом классе, и она сидела за мной, и я постоянно, наверное, на протяжении всего учебного дня, было тогда, наверное, шесть уроков, я в течение двух минут, наверное, поворачивалась, поворачивалась к ней по одному разу и отворачивалась с таким злобным видом, что она просто меня боялась. И э, я отворачивалась от нее и думала, что фу, она вот такая, вот какая-то не такая, что я с ней никогда общаться не буду, что просто мне с ней ничего не светит. И где-то дня через три она нашла мой номер телефона, позвонила и пригласила погулять. Мы... Я пошла гулять, мы погуляли, и я выяснила, что у меня с ней очень-очень много всего общего. И как-то так завязалась, что... Наша дружба теперь просто вот супер. Где вас можно найти? Мы живем в Питере, адрес не скажу, номер паспорта тоже. СНП, все очень круто. Будут встречи с подписчиками, конечно же, они будут. Узнавайте о этих встречах в нашей группе ВКонтакте, ну или на YouTube. Видео приглашение, видео информация тоже будет. Группа ВКонтакте, кинь ссылку, опять же, группа ВКонтакте вот, ссылка на YouTube вот, добавляйтесь, подписывайтесь, ставьте пальчики вверх, на этом, думаю, все, быстро как-то время пролетело, очень приятно с вами общаться, вы просто love you, love, love, мы всех вас очень сильно любим, мы вас ценим, оставайтесь такими же хорошими, добрыми, ставьте пальцы вверх. Оставайтесь такими же добрыми, такими же веселыми, скоро лето, будете веселиться, будете отрываться. Ну, конечно, печально, то, что лето заканчивается, потом начинается школа, но все же...